Всем привет, дорогие друзья и, конечно, подписчики. Люди стали охотиться за объектами НЛО. Вообще, я первый раз такое слышу, но это реально. Помните, 4-5 дней назад Конгресс, США и даже ООН собирали совещание? И вы не поверите, они сделали огромную необычную ошибку. Надо теперь охотиться за НЛО, чтобы достичь их цели. По всему миру, оказывается, и не только, стали люди как-то относиться к другому положению. А именно, вы представляете, захват пришельцев в плен. В общем, такую ересь сказали. Я, честно, был шокирован. Но теперь посмотрите другую сторону. Зачем? Властям нужны НЛО, если у них есть договоренность. А оказывается, все очень просто. Не так давно выпустил один ученый СМИ, который работал на зоне 51. И им сказали, нужна новая разработка. Ибо те, с кем они договаривались с пришельцами, покинули планету. И вместо них появились злые и очень опасные. Вообще очень странно происходит. Но это так и есть. Ученый описал множество контактов НЛО, которые были провалены. Власти с пришельцами. Те, которые были в 18-18 году, они покинули планету. Исходя то, что планета уже ресурс исчерпан. и Ибо они захватили, что им надо. Но суть не в этом, суть в другом. Теперь появились плохие, ужасные НЛО. По всему миру сейчас снимают неопознанные летающие объекты, которые появляются. Да, и эти видеосюжеты были на днях. В Канаде был сбит неопознанный летающий объект дискообразного формата. Вот он, он дорогие друзья. Как вы думаете, какое последствие пошло? Правильно. такой же, которое было сбито. Недалеко от Канады НЛО. Похитили 220 жителей. Маленького, можно сказать, поселка, как у нас в деревне. Но что происходит сейчас? Мы видим в ужасающих моментах Китай, который экономика выше всей людей и суть в том, что в этих местах также стали охотиться за НЛО. Этот неопознанный летающий объект, который вы сейчас видите, не знаю, что он делает, но здесь и в этих местах находится множество тайн, которые никто не может разгадать. Но почему власти Китая стали лояльно относиться к этим неопознанным объектам? А все очень просто. В 1992 году, еще когда почти укрепление Союза, Советский Союз и, можно сказать, Китай почти на уровне был, и тут оборвалось. И Российская Федерация продала НЛО дискообразного типа, и еще он даже и был на ходу Америки. Китай тогда разозлился, ибо они хотели получить такой необычный объект. Но и после этого все началось. Но суть не в этом, что там продали, не продали. Российская Федерация продала множество оружий, секретных материалов, которые были собраны от Советского Союза от 50-х до 90-х годов. И там были оружие, энергия и много чего другого. Но я не могу браться, что это 100% был. но суть в этом. И что происходит теперь? Америка достигла такого, можно сказать, масштабного уровня, который у них... Должны быть самая могущественная армия и множество оружия И тут происходит то, что самые хорошие НЛО, которые были договора с ними, улетают с земли Появляются неопознанные летающие объекты, которые захватывают, можно сказать, людей в наглу И даже пытаются наладить с ними типа контакт Но суть в том, что эти необычные моменты пугают множество людей как и эти кадры, неопознанный летающий объект в МС США, которые плыли в сторону, вы не поверите, Бермудах, встретили на своем пути неопознанный летающий объект. Очень странно, но множество людей считают это фейк. Но тогда же был один адмирал, который управлял этим флотом, рассказал, что этот... НЛО сопровождал от самого порта до самого порта. Удивительно, но мне такое ощущение кажется, что этот неопознанный объект боялся, что НЛО и люди что-то начнут войну. Но, исходя всей ситуации, война с пришельцами вообще происходит очень странно. Множество людей считают, что это неизбежно, но давайте мы разберем другие кадры, которые происходили. Мы видим множество тайн, которые происходят. НЛО, неопознанные летающие объекты, огромные корабли и множество тайн, которые сейчас нас окружают. Как вообще избежать то, что вообще происходит? Да никак. Множество людей считают, что это все-таки обман и фейл. Но есть такие интересные сбросы, которые делают даже правители специально, чтобы людей отвлечь от самой проблемы, которая происходит. Зачем было американцам запускать э, на орбиту необычный спутник «Галилео», который будет следить за инопланетными кораблями? Китай отправил такие спутники около 6-7, Нас отправило 16. И для чего это все? Тотальная кон контроль за планетой Земля? Или все-таки они боятся, что-то прибежит или прилетит на нашу планету? Исходя то, что происходит сейчас, мы видим кадры, как похищение людей и необычный флот США. Но теперь подумайте, как может те люди, которые, наверное, летали на самолетах или еще где-то, может даже и видели, и лон, я не беру это, что это фейк или обман. Вы сами-то видели? или нет, если видели, опишите, пожалуйста, какие вы неопознанные объекты видели, потому что множество странных пилотов говорят не НЛО, а совсем другие слова. Да, дорогие друзья, пока мы здесь, нас просто окружают или просто нас запугивает НЛО, которое сейчас начинают проявляться. Да, добрые уже покинули, злые остались и все это остальное, как всегда. Но теперь самое главное то, что мы должны понимать. Никогда не сталкивайтесь с ними к лицу, потому что НЛО это очень опасно. И сейчас вообще множество уфологов и ученых говорят, никакого контакта не делайте с пришельцами, потому что те, которые лет 20 назад или 15 НЛО были более-менее, то сейчас они очень злые. Они дают себя заснять это да, они привлекают внимание для того, чтобы потом... Можно сказать, дорогие зрители Показать свою мощь, они показывают. Но суть в том плане, что мы Сейчас с вами видим, это для того Чтобы нас запугать Они нас пугают постепенно Но СМИ и остальные Социальные сети молчат про это Для того, чтобы мы с вами не думали Про эти необычные моменты Потому что вы представляете, что может быть Да я так думаю Но не повезет тем, кто живет Наверное в городах, потому что множество Объектов и иного, и там же были замечены. Не только в деревне, не только в горах, но и в городах. Думайте, дорогие друзья, что происходит, а самое главное, не забывайте подписаться, ну и поставить лайк. Ну а с вами был Тайна НЛО, и я с вами, дорогие зрители, не прощаюсь, но продолжу потом разговор.